Здравствуйте. Продолжаю знакомиться с языком программирования Паскаль, Давайте мы познакомимся с таким его предложением, как возможности функционального программирования. Я имею в виду Pascal Abc.net. Для чего он использует? Ну, среди прочего, он использует и так называемые лямда лямда выражения, то есть вот здесь э, описывается, что происходит, когда мы используем лямда выражение, то есть мы используем как бы, встроенную функцию, а, ее а, шаблон, вот, вот именно вот эта стрелка, то есть знак э, дефиса минус и знак больше, а, это мы описываем, значит, вот само выражение и, название выражения тип выражения и тип возвращаемого значения например и здесь используем вот это введенное выражение для значения функции то есть лямбда выражения когда мы присваиваем переменной x значение 2 ну давайте мы заодно используя вот э, возможность познакомимся еще с одной возможностью предоставляемой нам данным сайтом средства обучения. Давайте откроем средства обучения. Вот электронный задачник. Вот если вы прочтете здесь э, предлагаемые здесь э, мероприятия, правда, как я понимаю, некоторые из них э, платные, а некоторые бесплатные. То есть вот здесь вот окно задачника, как оно устроено. Давайте я открою полностью. Вот окно задачника. Здесь различные задачи, которые выполняются там вычисление там площади по сторонам прямоугольника или треугольника и так далее вот еще какие-то три файла даны надо создать новый файл в котором чередовались бы элементы исходных файлов и так далее то есть вот различные задачи ну э, поскольку времени было немного не давайте я посмотрю что я сделал я рассмотрел вот эту задачку давайте откроем ее вот я первый шаг, то есть я использую, значит, подключаю модуль какой. Ну, вот у меня заголовок и вот тело программы. Я подключаю модуль этого значит, задачника PT4 и задаю задание какое, номер 20, там, из какого-то раздела прок. Давайте запустим, я специально делаю пошагово, запустим. То есть что происходит? Вы видите, у меня открывается окно задачника. Здесь речь идет о какой задаче? Надо описать функцию П находящую периметр, ну, триангл, треугольник, P периметр, то есть находящий периметр равнобедренного треугольника по его основанию А и высоте, проведенной к основанию. А, ну, давайте я напомню, что решается, в общем-то, задачка достаточно легко и просто, то есть она решается, в общем-то, давайте мы откроем, она решается достаточно... Просто, да, то есть напоминаю, она решается каким образом? Решается как значит вот равнобедренный, оп, извиняюсь, это будет темно. Давайте выберем цвет поярче. Например, вот этот. И соответственно, значит, вот у нас равнобедренный треугольник. Вот его основание а и вот у нас значит высота h значит его площадь равна 1/2 а на h а периметр ну с периметром будет повеселее значит периметр этого основании а плюс два раза что у нас ну по теореме Пифагора корень из h квадрат плюс а квадрат потому что это у нас значит что корень из суммы квадратов катетов а квадрат плюс h квадрат, ну стоп, а квадрат на 4, давайте я уточню, потому что здесь а пополам, а квадрат на 4, ну простите, не корявая, но в общем-то задачка решается достаточно просто, нужно создать вот такую функцию. И вот исходные данные, то есть для первого варианта основание 6, высота 6, для второго основания 6, высота 1, И для третьего основания 1, высота 9 нужно решить. Вот пример, например, верного решения для данных, исходных данных. Ну что ж, вот я инициализировал задачку вот с помощью этой программы на Pascal. Видите, она в действии. Давайте мы ее завершим, то есть закроем это окно. Что надо делать дальше? Дальше надо, естественно, понятно, запрограммировать так, чтобы найти ответ на полученный вопрос. Давайте посмотрим, что я сделал на втором шаге. Ну На втором шаге вот у нас здесь написано. Я ввожу переменную, значит, триангл П. Я ее ввожу каким образом? Дв на два входных числа, то есть э, основание и высота, и в результате я получаю э, выходное данное, это периметр. Тип входных и выходных данных, действительные числа. Значит, э, вот описание этого лямбда выражения уже, которую я называю триангл э, П она вычисляет вот этот самый корень квадратный из ä, квадрат значит а пополам в квадрате а квадрат на 4 плюс h квадрате плюс а вот это выражение которое я вам написал только что значит и вот оно выписывает в строку то есть если я напишу вот это все оп вы видите уже изменилось окно задачника потому что я значит использовал что я задал эту функцию, я написал вот двух из шести, я ввел два числа, то есть программа считала видите в переменную a она считала read real то есть первые данные, в переменную h считала вторые данные, 9 и 3, и вычислила периметр. Но выполнил я что? Вывод один из трех, то есть я сделал тест один из трех, надо было еще ввести и вот эти данные, поэтому давайте мы посмотрим, остановим эту программу на выполнение и закроем последнюю вот я запустил здесь цикл то есть я просто-напросто что делаю я три раза повторяю э, у нас что запись вот это выражение то есть вот эту функцию три раза вычисляется то есть она считывает три раза считывает а и h то есть она все три теста прочитывает и давайте запущу вот пожалуйста видели тест 1 2 3 они были выполнены И вот пожалуйста прочитали все три э, пары значений входных, первое, второе, третье. И выдал первый периметр, второй периметр и третий периметр. Выдал. Обратите внимание, каждый раз эти данные менялись случайным образом. Ну, вот в данном случае задание выполнено полностью. То есть вот такая программка решает поставленную задачу. То есть вот это лямбда выражение решает задачу определения чего периметра равнобедренного треугольника с заданным основанием А и высотой H. Вот таким образом Pascal ABCNet позволяет работать в стиле функционального, в парадигме точнее, как говорят программисты, в парадигме функционального программирования. Но ну, Здесь, конечно, нам бы хотелось чуть-чуть и сделать по аккуратнее давайте наверное вот так вот сделаем ну и это уже ну, понятно что здесь у нас выписывается и хорошо основное тело значит этого этой задачи ну вот так вот а это вот тело всей программы вот так можно работать с лямдовыражениями в языке Паскаль. Всего доброго.